Всем привет, ребят, с вами Супер Суперсоник. Сегодня мы снимаем видео Дурацкие узкие и тп без мата. Поехали. Так, Дурацкие что это ты Не ваше дело. <связано> Широ. Гречный <связано> кака. Смотри дурацкий русский, вот настоящая еда! American чизбургер! America, America. Америка, У меня клевый обед, а у тебя каша. USA! USA! Да, <сёх> да, <сёх> <сёх> вот это да. О, это же пацаны! <сёх> <сёх> <сёх> <сёх> дурацкий русский что-то затеял! Америка защитит! Америка. <сёх> Демократия в жопе! Пила пили детей, орудия питки, топор мясника, не бойтесь Вишника. детишки, не бойтесь жижки, не бойтесь братишки, я защитить вас от этот дурацкий русских. Чёкнуты Чего-чего? Так и Ай, больно в ноге. дуракский русский читает комикс? дёс, дёй, ёбль, скей! да а кто автор? О, а где картинки? бухвели есть, а комикс нет? ааа -а -а -а -а дуракский русский хотят меня найти. где ты их прятать? пусть то <х pior colour noise> Челюцы. Я понял! Он жив. Что ты понял? Не ваше дело! Пустышка! Всем пока!